Е-мое. Я забыл управление, короче. Так, ух, арбалет. Арбалет бы, да, арбалет бы, да. Арбалет бы да взять. Да, арбалет бы да, твою мать! Ох, ты ни хрена себе! Вот это подстав здесь, да? Хорошо. Борис, Борис! А! <смех> дядя Бори. Там, наверное, еще один. Ха, дядя Бори! Тут, наверное, еще один дядя Бори, нет? <смех> Именно тот ящик, короче, который... который тот. Resident Evil. Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Resident Evil Gun Survivor 2, короче, код Вероника, вот, и у нас задание ад, ад, задание ад, я так предполагаю, по картинке у нас будет э, главный, главное чудище, главный босс, финальный босс, будет синюшный тиран, тиран-синяк. Победить чудовище в лаборатории, короче. Окей, давай попробуем, рассмотрим. И, наверное, наверное, мы пойдем с вами, как всегда, за Клэр. Идем. В прошлый раз, короче, ну, у нас получилось все-таки одолеть. Вот эти катакомбы, эти подземелья, короче, за Клэр. Вот. Так что... Попробуем лабораторию. Неизвестно, что нас ждет, короче, в этой лаборатории. ⁇ -мо ⁇ Я забыл управление, короче. Так, э -э, пошел он. Критично Тоже полежи немножко. Отдохни. Короче, так, вот так, вот так. Э -э, так, ага, ага, ага. Все. В принципе вспомнил, в принципе вспомнил управление. Прям такие э, на люках, на люках, на люках, да. На люках у нас эмблема амбреллы, бомжей убиваем. Вроде как лаборатория, да. Почему блин э, эти? Зомби, короче, большинство зомби Какие-то солдаты Ну, не ученые Какие-то солдаты или хз-кто они Так, ладно, возьмем автомат Будем экономить О, У нас еще есть Базука Один патрон, короче И И-и-и-и И И дробаш так, окей, снова дохера, дохерища, дохерищи у нас э -э, дверей Я не знаю, брать ли аптечку или нет, именно сейчас И Куда идти? Похер Пошли, короче, прямо Идем прямо, короче, там посмотрим, ну как здесь еще заглянуть, что здесь у нас Тоже, наверное, дверь, а, нет я бы ящичек какой-нибудь поставили бы Ладно, давай сюда Пойдем сюда Не факт, не факт, что за эту серию мы пройдем Так, хорошо Опа, опа, опа, сзади, сзади Мотыльки, мотылячки Ай, ай, ай, я седлал. Мотыльки, мотылечки. Так, хорошо. Хорош нам не разбить окей okay. это нам не разбить идем дальше идем дальше ну, я, я не знаю в каком направлении в правильном или не в правильном я иду сейчас мы все это увидим так а здесь развилка здесь у нас дверь а здесь у нас что здесь у нас пустые блин патрон потратил только потратил патроны так в принципе если логически подумать то вот эта дверь ведет по кругу если так вот э -э, поразмыслить да? как в принципе в принципе вот это наверно прямо давай ка взглянем вот это идет вглубь наверно дальше строители видишь и говорю вместо Чуваки, они вместо ученых здесь какие-то строители и, и вообще какие-то мудисты ходят наш и зомби так ладно аптечку я пока не беру пускай она там висит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 Так, ладно. А, здесь у нас что? Хорошо, автомат. Автоматик мы тогда возьмем. Автоматик мы возьмем. Окей. А, такое ощущение, что я сейчас пойду по кругу. Почему-то. Здесь-то больше дверей нет, да? Нигде. Окей, допустим. Допустим. же строители так а тут что-то горит здесь в таком мы не были тут горит Глядь, сзади было написано а где где шуршин эй шуршун шуршун ты где так дверька здесь там аптечка ай-яй-яй ай-яй-яй так а здесь аптечка Хорошо. Не знаю, стоит ли брать. Так, хорош. А мы вышли. Мы вышли отсюда. У нас дверь только сюда. Блин, ну почему-то, мне кажется, что мы вот так сейчас вот, мы идем, идем, идем, идем. Так, сейчас по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. Короче, выйдем обратно. Почему-то. Прямо и жё, чувствую, блин. Так, здесь дверь не открывается, там зато открывается. Так, окей. Етишкин колатишкин, сколько здесь дверей-то вообще просто жесть. Просто жесть. Пол до да офигеть! Офигеть! Так, я вышел отсюда. Я вышел отсюда. Это, наверное, обратно. Офигеть! Пойдем сюда. В принципе, она как бы прямо ведет. А! А-а-а! Ага! -а. Я говорю, я сделал кругаль, короче. Я сделал кругаль. Я, я в этом а коридоре был. В этом коридоре был Значит так, я оттуда вышел Попробуем пойти сюда Прямо уже не то Уже не так Прямо уже не идем Так Кто, кто, кто, кто, паук Паучера Хорошо так, паук, и здесь тупик. И здесь тоже нам ничего не дали. Только патроны, короче, мы здесь взяли. Так, эта дверь у нас тоже отпадает. Окей. Эта дверь тоже отпадает. Окей. Так, получается, как мы? Мы здесь у нас... Оттуда мы пришли. Здесь тупик. Здесь у нас мотыльки. Тут тупик. А... Так, погодь. А здесь, наверное, начало, да? Что-то я запутался опять. Еще одна, короче, криокамера. Окей. А, две криокамеры. Тут все равно мне это оружие не взять. У меня нет места. Поэтому. Поэтому остается одна дверь. Одна дверь остается. И эта дверь получается вот эта, наверное. да? Потому что я пришел вот отсюда. Там мотыльки. Вот здесь, да. Скорее всего. Скорее всего. Жесть. Вот. Запутали-то, вот запутали. Так, окей. стоп, А здесь тупик? И может быть. Кругом тупик, да ладно. В смысле? А куда идти-то? Резидент Ио пошел против логики, короче. Куда идти? Это вопрос. этот вопрос. Ладно, пойдем обратно. Пойдем обратно. Где-то мы, значит, что-то упустили. Идем обратно. Да. М да. Так, здесь мотыльки-переростки. Окей. Шаблон. Я с ними не буду сражаться так значит где-то вот здесь мы э, сбились пути. где-то вот здесь мы пошли вот сюда а подожди мы пошли вот здесь да мы пошли сюда мы пошли сюда а значит пойдем вот сюда настроили, вот настроили они Интересно, они сами тут не блуждают Они сами тут как так. Патрончики Значит я здесь не был, значит, патрончики лежат Ух арбалет Арбалет бы да Арбалет бы да Арбалет бы да взять да. Бы, да. Так, Патрончики хорош Забрал Здесь тупик, ладно, арбалет пускай лежит, но арбалет... Да. Маледу пригодился. Так, окей. Теперь у нас есть опять два варианта ходьбы. Два варианта ходьбы. Либо сюда, либо туда. Окей. Пойдем сюда. Если что, потом пойдем прямо. Так, огонь. О, -о, -о, -о, О, выскочил, выскочил. Выскочка. опа, патроны для автомата. Блин, какие они шустрые. Вломриты уже. Хорош. хорош. Так. Автомат 200, Окей. Так. Окей, здесь у нас опять развилка. Никола Развилка. Так, окей. Значит, так, идем. Блин, идем, давай сюда. Похер, давай сюда. Как ну, запомнить надо. Там мы не пошли, короче, а, получается, куда? Прямо мы не пошли, да? Ой, ой, ой. What the fuck? Ты знаешь, как в фильме? Ты знаешь, как в фильме, да? В первой части, ты помнишь, там всякие лазеры, всякие там королева красная, там всякие сеточки, кереточки. За колбашу. За колбашу можешь не переживать. Так, еще. Здесь, здесь у нас пусто. Хорошо. в этой миссии хоть дают патроны так окей okay. мы пришли отсюда есть два варианта ходьбы снова столько развилок и мать его поймешь Кер поймешь так хорошо давай пойдем сюда я в принципе сохранился на развилке если что если что то можно будет загрузиться Лизун сосу. А там еще один, да? Где-то ползал Крина он такой А ну-ка погоди Арея один, Арея два. А, мы нашли выход, да, получается? Так, вроде не цокает. значит, Значит, правильно Уху Окей Хватило бы времени еще. Да, слышишь? Так, берись, уберись, уберись, уберись, уберись, уберись, уберись, уберись. Так, на этом нет одежды, он должен быстрее сдохнуть. Окей, окей, так, хорош. Прямо, а, ну, одна дверь. Пока. Одна дверь, пока идем. Пока идем в глаз. Надеюсь, кругаря э -э, нам не даст. Так. Дядька. Дядька, руковод. Хорошо. Так, э -э, там нет поворотов? Нет поворотов. Хорошо. У нас, в принципе, есть еще 37 минут. Как Б. Как Б. По игре. 37 минут. В принципе по идее должны должны быть сегодня добить первые задания э, подземелий блин опять э, это <coughs> а погоди нет я отсюда пришел я отсюда пришел эти двери закрыты а хорошо окей Хорошо. О, твою мать! Ох ты, ни хрена себе! Вот это подстава, ты прикинь! Вот это подстава! Охренеть! Так, ладно, хорошо я сохранился, да? Так, сейчас в бок сразу, сразу в бок бежим. Оп! Ништяк! Ага, а это у нас ездит. Это у нас ездит, а это у нас стоит на месте. Так, хорош. Это у нас тоже ездит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, уйди, уйди, уйди. О, хорошо. -ху -ху. Это, это жестко. Но если такие преграды стоят, значит, на правильном направлении, в принципе, идем. Так, хорош. Почка. Надо подозвать, короче, зомбарей сюда. Бочки. Дайди. Э, два брата аккобата. А, в смысле? О, хорош. Два брата акробата. федя Петя. Твою мать. А прикинь, даже бочка не убила. Взрывов-то сколько, взрывов-то сколько, как в каком-то блокбастере, знаешь, вообще. Так, погоди. А че там еще один есть? Ой, да туда вас не целая орава Все, хорош Так, с этими расправились, окей а, Тут нет Ничего Две двери опять Снова две двери, так, делаем сохранку Делаем сохранку и, наверное, идем сюда Возможно, вот эти две дороги, они просто параллельны какой-то может сложнее какой то может нет не сложнее так кто то топает отлично здесь у нас аптечка хорошо получается там за дверью топает зажалится а вторая дверь она как раз будет наверное, проходить именно за жалюзи так что нас сейчас ждет а как критично хорошо так что там взять пи пистолет пистолетик пистью мы взяли окей не топает а значит не здесь да борис борис борис Дядя Боря. Дядя Бори. Там, наверное, еще один. Ха, дядя Боря! Хорошо, я их замочил. Так, мне нужна аптечка, если что. Нужна аптечка. О, этот наверное, еще один дядя Бори, нет? Именно тот ящик, короче, который. Который тот. Ладно. Я везунчик Так, погоди, где у нас дядя Боря? Дядя Боря у нас Оп. вот здесь в этом ящике. В этом ящике у нас дядя Боря. Здесь никого. Так, дядя Боря вот здесь. Хорошо. Хорошо. Все четко. С ними я не буду э -э связываться, потому что ну хоть их них и до урока какой-то вываливается, но блин. Э -э Жить. -жи а, а, а, а. А -а -а -а. О, хорошо Да, да, хорошо Так вот, хоть добро какое-то из них вываливается Но как бы это Жизни поважнее Блин, вот это было сейчас Очень жестко, опять у нас, короче Блин, целая куча развилок Так, хорош, ладно Целая куча развилок, мы пришли отсюда Значит мы пойдем Давайте по порядку Сюда заглянем. Просто заглянем. В принципе, мы сохранились на образылке. Сейчас посмотрим. Угу. Где там шлем? Опа! Это... Критично. Блин, вот хорошо, когда критично. Ну, в плане... Да. В плане этих монстров. Так, а здесь у нас еще проход. Погоди. А тут что? Тут тупик. Угу, отлично. Можно было в принципе просто тупо пробежать И не связываться. Так, я не знаю, сохраняться или нет, блин. Ладно, давай. Боря, Борис. Отлично. Там еще один. Брат, Лариса <смех> Окей Так, суды О, хорошо Патрончики для автомата Так, суды у нас А здесь что у нас? Опа, патроны Хорошо И пусто Мы сейчас пройдем по кругу Сейчас пойдем по кругу, окей Да, пусть Ладно. Ну, хоть патрончики собрали уже разу ага ага теперь понятно где опа отлично так что а понятно сокращенный путь я себе сделал хорошо отлично так либо сюда Сокращенный путь я себе сделал. Окей. Или я отсюда пришел, погоди. А нет, я пришел с другой стороны. Я смотрел прямо на жалю Ай, ай, ай, забивали, блин. Ай, ай, ай, там подходит кто-то, подбирается. Хорошо, пошел вон, критично. Там ящик разорвался, короче. Может быть там что-то интересное лежит. А возможно, вообще ничего Пусто Сюда поползти. Куда пополз? Куда пополз? Бомбящий Пусто Пусто Ящики вообще никудышные, ни о чем просто Ой, блин Ой, блин Будет, будет, нас тут Будет Так, погоди Это, наверное, ружье Взять, потому что здесь лизун. Ах ты подла! Хорош Пистолет, хорошо Окей Блин, почему пустые? Мне нужны аптечки, кстати Если чё Так, Том так, то сейчас ты, ты Мне нужна печка. Опа. Ох! ты, здесь трибори! Ты три трибори, -три -три -три -три -три Тут три, -три, три бори. Три Бориса. Три Бориса это сила, блин. Так, надо сейчас как-то в сторону, в сторону от них. Опа-опа-опа. опа опа Опа-опа. Не, ну как? Три Бориса, блин как-то нет Ух, да, сохранился, да Надо было перед тем, как заходить в дверь сохраняться О, да Это, конечно жесть Я сейчас себе устроил Так, надо быстро, короче, керачить, керачить Борю, Борю, Борю, Борю, бей, Бей, Бей, Бей, бей борю, борю, Дробовик или, короче, бежать, дробовик брать и сразу стрелять дробовика Да блин, у меня вторые, третьи, вторые Убивают там Вот это Вот это я попал сейчас Блин, знаешь, я никак не увернулся И не увернулся никак Просто не увернулся По суху Блин, ты как говню. Просто пипец. Попробовать свалить отсюда. Театра? а? Ёперный театр, а? Так, ладно, допустим. Окей. Я думаю, слезу нам попроще будет справиться. Нужно найти аптечку. Опа, он промазал. Опа, я в него попал. А где ты? <связанная> Хорошо. Почему из него аптечка не вывалилась, А? Опа, здесь по три патроны. Почему аптечки нет? Почему нет, мать его, аптечки? Где мы там оставляли аптечки? Так. Есть тут. Есть тут аптечки? Блин, а где ты же и оставлял аптечки, да? Или это было далеко, очень далеко. Пока сохраняться не буду, чтобы если что, короче. Так, здесь, по-моему, никого, да? Здесь были Борисы вроде. О, хорошо. Раз, аптечка. Вот здесь где-то аптечки. О, хорошо. Хорошо просто. Плюс шикарно. шикарно. Ну, я, я даже, я даже, в принципе, я не знаю, попробую сейчас этих Борисов замочить, но я даже, в принципе, не знаю, а, правильно ли, правильно ли это дорога. И, наверное, надо сразу выбрать что-то другое из оружия, да? Чтобы как-то вот, как-то вот... он все на сейчас, что он все да блин мудак сохранил до то Потому что мудак то что реально мудак мне лизу надо пройти не потратив жизнь Потому что смысл, потому что получится смысл когда в том, что я сюда возвращался за аптечкой. А, это -а -а, на кран Ладно, окей. Я хотел сохранить. Готов. С этих зомбарей, короче, вообще ничего не вываливается, окей хранимся <зв İş> да О, да О, да. О, да. О да да твою мать ты задрал ну почему его не относит от этого от дробовика удара ну от удара дробовика почему его не относит почему он не переворачивается и не лежит в черепахе как говоря с лапами своими вверх иди нахрен я кому сказал все сохранимся <свист> так 10 патронов я не знаю на бориса хватит хватит 10 патронов на борьбе <свист> да блин три патрона в борю. ты чё автоматы взять? Нет. Давай попробуем автоматом. Сейчас как долбить просто очередь. готов та та та та та та та та та та та та та та та та та та та Локушите Бори, блин, кушайте Бори Так, ладно а -а -а -а Да, где пистолет-то, твою мать, а? Во. хорошо, хоть аптечка с одного Бори вылезла Это радует Это очень радует Где босс, где босс Давай мне босс уже, конец Так, окей монетка монетка мне не в манду не в красную армию так, так. смысл, стоп если это шутка то ни хрена не смешная Рили, really? если это шутка, то ни хрена не смешная. Арея 2 и арея 1 опять. Ты хочешь сказать, что я вернулся назад? А, нет, смотри собаки. Собак, по-моему, не было, да? шапка хорошо так аптечка тоже тоже хорошо блин а вот эти штуки даются скоро наверно босс или я что-то не понимаю ну, не знаю сохраняться или нет потому что если А, сверху Такого не было, окей Короче Не а Такого не было, сверху, видишь, они ездят Значит, правильно, в принципе, иду По идее, наверное Я не понимаю вот этой вот Вот этой вот фишки, типа Арея 1, Арея 2, я думал И погоди я все... В Ну-ка. Я вообще запутался, что-то. Просто запутался. Места все похожие, знаешь, все, все вот, друг на друга, короче, вот похожи. Короче, вот никого нет, знаете, мне такое ощущение, что я, короче, иду назад. Почему-то. Откуда тогда собаки там взяли? Тут пусто. Вот реально, мне кажется, я иду назад Просто тупо я иду назад Друзья, автоматы Я не знаю здесь я был нет ящики <свист> Ну ладно, допустим, я сохранюсь. Потому что вот такого я что-то не помню. Видишь, мисс похуже, блин. Блин, поймешь. Куда иду не Конечно. Епти, мать. Моторбалет Ясно. Это, короче, реально тупо шутка была такая, знаешь? Жесть, просто жесть! Значит так Значит так А почему здесь тогда, вот я не помню этого Охотника? Или я туда не заглядывал? Я прошел сразу прямо Возвращаемся чуть-чуть. -то. То, что я говорю, логически, вот Арея, знаешь, с Ареи 1 мы вышли. И типа это... В Арею 2 попали. Это значит, не зажив, прошел этот раз, мы трассу, опять на завтра, короче, вернемся Просто дичь. Ааа, -а -а -а, нет! Иди в жопу. Допустим Идем обратно, короче, к Ареи 2 Там будет смотреть Мать. вот ублюдок, а Вот Арея 1, да? Арея 2 Все, мы входим в Арею 2 Опять как-то по-другому мы прошли сейчас Собаки где? Вот мы идем сейчас э, правильно. Я думаю. Вот сейчас мы идем правильно. Там была какая-то развилка, может мы тут там неправильно повернули? Развилки. Тоже как вариант. Так, сюда. Окей. Просто жестяк. Вот нафига нафига такие лабиринты делать? И прикиньте, еще сокровища вот эти искать. Ага! Забыл. Прикинь, еще тут эти. Типа. Найдись, соберись все сокровища. я думаю, сокровища это подразумевается там алмазы всякие. Ну, а алмазы. Монеты нет, монеты они исчезают. Если монетка одна исчезнет, то что? Все заново вообще проходить. Ну это дичь просто. Вот. Я не знаю, в принципе, вообще будем ли мы проходить алмазики. Так, ладно, автомат. Так, короче, мы пошли с вами куда? Мы хоть. Да. Зачем ты сюда зашла? Зачем ты сюда зашла? Так, ладно. А, ну мы здесь сделали проход. Хорошо. Ладно, допустим. Допустим. Так. Вот здесь у нас э, получается три бори. А, нет, не три бори. Трибори дальше. я сейчас иду опять по кругу получаю. Я просто хочу взглянуть. Я просто хочу взглянуть. Ну, не, да, мы идем сейчас обратно опять. опять. Опять к выходу Арии. Из Арии. А, нет, мы к идем. Да? Я сохранять пока не буду. Я здесь сейчас так сделаю. Идем к Борем, да? Получается. Вот здесь у нас три Бори. ни одного. Так, по идее, здесь трибори было. Сейчас я выйду. Значит, тут а -а -а, выход из ареи. Но. Но, но, но. Так. Да. Зомбаки. Аллея два. Выход из ареи. Короче, понятно. Мы куда-то не туда свернули. Значит, так. Туда не идем, это выход обратно. Значит, идем сюда. Тут, по-моему, была какая-то развилка еще. Да? Да. Вот, мы пошли. Вот отсюда. Мы пошли прямо, мы вот сюда не пошли. здесь мы были тоже -то тишина какая -то. да? здесь мы были тоже получается совсем запутался короче блин блин блинский. совсем я запутался не подсказывает что видосик придется короче а вот, вот, да? Мы в прошлый, вот, мы отсюда вышли, короче, и пошли вот сюда. Да. Тут у нас еще дверь. Не чувствую, чувствую, короче, надо будет видос разделять на две части. Я это уже говорил. Все, идем, короче, сюда, проверяем здесь. Здесь мы не были, бабочки видишь, баба-бабанущие баба, баба летает. Там еще где? то Ну где ты, епта? Где она? Просто не хочу, чтобы она у меня из под тяжка, короче. или это вот это я ее просто не добил да получается блин пусто все пусто Охренеть так ладно хорошо мы э, пришли вот отсюда здесь здесь тупик Вообще ничего нет. вообще сообще. Ай-яй-яй. А с тебя что, ничего не... нет? А почему она и вот это не убивает? На! С так, ладно. Здесь ничего нет. В принципе, э -э, можно было и вообще здесь не париться, да? Давай-ка. короче. Там потому что ни хрена нет, вообще ни хрена нет, да? <связать> <Ладно. связать> Идем в следующую дверь. По, -по, -по кругу, по кругу пойдем вот так. Да? Правильно же? Где? Опять запутался Мы пришли вот отсюда Здесь мы были Идем, идем, идем, идем Погодь Наоборот Вот отсюда мы пришли, мы вот сюда зашли Были Вот сюда зашли, здесь у нас Ага Идем вот сюда Ага Потом, если это не та дверь, то мы выходим Получается, сразу направо И там нет, и прямо Всё, понятно <связать> Да как ты по мне попал-то? Я, я же, я же... <связать> да в смысле ты? <связать> Уродец, а? Там еще один где <связать> Да жесть вы, долгого а? Просто ты Меня вымораживают Просто вымораживают Да твою мать ты! Дура косорылая! На! На! Готово! На! На! На. Ху! Вс. Так с ними и надо. У меня все равно патроны, короче, в этом а пистолете заканчиваются, поэтому. Пофиг, походим, короче, с этим дробашом. Так, здесь тоже тупик, но здесь алмаз. Ладно, сохранимся. Алмазик нормально. Алмазик это дополнительные очки, короче. все ништяк. Так, окей. Идем направо, вот сюда. Я уже забыл, как куда идти. По-любому какая-то из этих дверей должна быть. Да блин, да блин! Ага. Живу. Успокойся. Ни хрена себе, собачка! Блин, собачка. Так, окей. Здесь уже есть дверь. Здесь уже есть дверь. Запомним, в той развилке мы еще не сходили в одну дверь. Запомним. Блин, как же все это мудро Как же это все. Твою мать! Какого хера? Охренеть! Это же не под а еще я по целой приди! Так, не А, нет, еще живой! А <соценно> <Охренеть. соценно> <Охренеть. соценно> Там аптечка! что <соценно> успел аптечку взять? Еще одна. У блин! Ты так куда-то взялся охренеть! Просто манечка <смех> <смех> саная, тебя аптечка. Когда ж ты стук? Ни не нормально. Да блин! Ты бесконечный. И это вся, и это вся заграда за него. Маленький цветочек, хотя бы целую аптечку дали ее Не, ну вот это, конечно, сюрприз. Так, так, так, так, так сюрприз. Это сюрприз, так сюрприз. Вот, хорошо. Это, конечно, да. Так, окей, теперь я запутался, откуда я пришел. Хорошо, сохраняемся. Блин, у нас 18-18 минут. 18. собаки окей так сейчас посмотрим если сейчас он появится я загружусь два раза бить его я не собираюсь хорошо